Мобильные игры, похожие на Half-Life, сразу после заставки на Зона Гейм. Разбирая почту наших подписчиков, наткнулся на письмо от мальчика прозы Вова Купинга. Читаю. Приветствую, подскажите, пожалуйста, где можно скачать похожие игры на Half-Life на Android TV, а именно офлайн. Что же на моих часах два часа ночи? Время позвонить Марине и попросить рассказать про аналоги Half-Life для телефона. Марина, привет! Расскажи про аналогии Half-Life для смартфона. За нага, ты охренел? Два часа ночи? Ну, Марин, очень надо. Так это надо записи открывать, искать. Сейчас поищу. Надеюсь, хоть лайк поставят. О! Нашла! На самом деле, игр, похожих на Half-Life, очень мало. Но все же расскажу про парочку. Они поддерживают геймпад и отлично подойдут на смарт-ТВ. Пока расскажу про мобильные игры, которые схожи по атмосфере, а потом будет отличный вариант с монтировкой. Подожди, помедленнее, пишу подписчику ответное письмо. Хорошо. Первая игра называется Dead Effect 2. Это шутер от первого лица. Действие разворачивается не на Земле, а на далекой планете. И вообще все выдумано неправда из области фантастики. В одной необычной стране маленький мальчик на местном рынке купил не летающий мышь и слопал ее. Вообще обычно такое не кушают, но он оказался очень голодным. Когда он очень голодный, то всегда жрет какую-то гадость. А мышь-то была больна не короной, а чем-то другим. И пока он с температурой 37,6 шел домой, сильно кашлял то налево, то направо, всех заразил, дальше мира хватил хаос. Началась массовая самоизоляция, дяденьки и тетеньки остались без работы, без денег, без еды. Все так обозлились на этого мальчика и решили его не только отшлепать, но и сожрать. Мы играем за этого мальчика и делаем все возможное, чтобы его спасти. Говорю же, это фантастика, такого не бывает. Ой, может, что-то мешает. О, о, где-то был. Вообще, игра изначально делалась для PlayStation. Но уже несколько лет в нее можно поиграть и на Android, и на iOS-устройствах. Установите игру на Smart TV и играйте с геймпадом, если он у вас, конечно же, есть. С пультом будет неудобно. В маркетах можно найти аж две части. Что-то тут не так. Это точно из игры? Конечно. Давай расскажу про вторую игру. Давай. Дэдхантинг Эффект 2. Свежо, оригинально и в сотый раз про доброту и прекрасные человеческие качества. Это игра про то, почему не стоит звонить в два часа ночи. В сотый раз главный герой умолял оставить его в покое и дать хоть немножечко поспать. Но нет, всем он нужен. Без него же никак, поэтому в руки берет разные ататашечки и принимается учить уму и разуму. Другими словами, решил выбить дурь из ясных головушек. Короче, прошу. Воспитательный процесс. Сказка для детей 18+. Ты точно про игру рассказываешь? Да я тебе отвечаю, если ты не веришь, то она Ну ладно, смотри мне. Ты лучше обрати внимание на третью игру. Ее название N752 A New Hope Chapter 2. Как? N752 New Hope Chapter 2. Блин, пусть будет просто 752. Хм. За таким странным названием кроется страшная игра в духе Half-Life. О! Давай, интересно. Прям ощущается, что разработчики были вдохновлены оригинальной игрой. Украв в продуктовом магазине фасовочный пакетик, мужчина сел в тюрягу на пожизненный срок. И там такое началось. Что началось? Помнишь про мальчика из первой игры? Ну? Так вот, даже сюда добралась эта странная болезнь. И все будто сошли с ума. Каждый, кто был на свободе, заболел. А вот наш герой годы провел в самоизоляции. И когда у него закончилась еда и не осталось Соседей по камере случилось страшное. И что же случилось? Ужасное. Ага, напали монстры. Нет, у него забурчало в животе. Представляешь? А тут вдруг, как по волшебству, в руках оказалась монтировка. Короче, он вылез из клетки и пошел в сторону ближайшего продуктового магазина. Все его пытались. Открыто! Это ваш, да? Угу. Оплата карточкой? Да, я онлайн включила. А, да, все, вижу. Все, приятного аппетита, до свидания. Спасибо. Будете выходить, закройте там дверь, на кнопку нажмите с обратной а, стороны. Хорошо. О чем ты говорила? А. Все вы пытались остановить. Детка, бабка, внучка, жучка. Но ничего у них не получилось. Стоп, Марина, да ты все придумала. Я что, зря все писал? Лаша! -а. Еще раз. Приготовились. Приготовились. <laughs>